Всем здарова, дорогие друзья, с вами также я, Вули, и сегодня я хочу рассказать вам о вырезном катате Hello Neighbor. Достаточно давно я уже хотел сделать данный видеоролик, но никак руки не доходили. И вот настало его время. Сегодня мы затронем тему привет Secret Neighbor и Привет Сет 2. Присаживайтесь, приятного просмотра. И я предлагаю начать вам с версии 2017 года, так как там больше всего вырезанного контента. Ну и если брать эти три игры. Ну и давайте начнем. Итак, давайте начнем с «Перекати поля». Ну, разработчики, видимо, понимали то, что нам будет не хватать жизни и хотели добавить «Перекати поля» в город. Чтобы мы как бы чувствовали себя прям одни-одни. То есть они это понимали и хотели сделать какую-то фишку, но, к сожалению, данную функцию не удалось реализовать. Кстати, по этим же причинам не удалось реализовать кучу других предметов, таких как пила, мыло, э, пульт э, для гаража и так далее. В целом, предметов, которые не удалось реализовать, достаточно много. Ну и давайте перейдем к вырезанным кошмарам. Вырезанный кошмар завода, при прохождении которого мы получали сильный бросок. Разработчики были вынуждены его убрать э, в причине того, что он не входил в концепцию игры и его было очень сложно реализовать. Большое количество багов, ошибок и так далее... Просто убили этот кошмар и заставили разработчиков изначально дать нам сильный бросок. И давайте затронем ту самую тему, за которую больше всего обидно, именно то, что разработчики не добавили разнообразия режимов. Изначально планируют сделать председ мультиплеерной игрой, то есть вы могли поиграть с другими игроки, игроками, вы могли поиграть со своими друзьями. Кто-то играл в заседа, кто-то играл... За главного героя. Кстати, по-моему, дом должен был тоже меняться от э, дня, там, к другому дню, от поимки к поимке. Соответственно, это не добавили, это грустно. Ну и перейдем к более мелкой теме, а именно анимацию с молотком. Разработчики планировали добавить ее в игру, так же как она и была в одной из первых частей, так же как она была в Приальфе, ее хотели добавить, но, к сожалению, не получилось из-за сложности с анимацией, баги с анимацией тоже есть. Соответственно, разработчики приняли решение просто не добавлять ее. Ну, и мало кто знает, у нас был совершенно другой трейлер к Hellow Neighbor, а именно. Наш главный герой находился в квартире, к нему пришел сосед. И мы пытались выпрыгнуть из окна. К сожалению, сосед нас поймал, и все, на этом трейлер закончился. Видимо, разработчики посчитали его слишком жестоким или не вписывающимся в каноны. И было принято его также решение убрать. Так, теперь поговорим с вами о Secret Neighbor. Здесь. Не меньше интересных вещей, которые выразили разработчики. Итак, изначально еще не совсем вырезанного контента, это была совершенно другая игра, которая потом переделалась в Secret Neighbor. А именно она называлась предательство в особняке. То есть изначально компания а, планировала сделать данную игру, но потом она связалась с Stoney Build и было принято решение сделать Secret Neighbor. Соответственно, предательство, предательство в особняке... Там остались части, которые перешли в секрет Эбор, а именно кубок, там некоторые моменты еще мелкие, но то, что это была совершенно другая игра это факт. Ну и перейдем к более мелким моментам а именно: вырезали таймер, который выглядел немного по-другому. Авторизацию, которая, по-моему, была в бейте, насколько я помню, в одной из первых частей. А сцены победы соседа и детей, и вырезали замки, которые были серые, розовые и зеленые. Ну, соответственно, с замками там проблемы с текстурами. Вот и весь вырезанный контент из Secret Neighbor. Ну и давайте перейдем к более интересующей нас всех теме, а именно при 2 Итак, в 2 убрали одного из главнейших персонажей, а именно детектив. Его уже, к сожалению, нет. Кстати, о нем, по-моему, все даже подзабыли. Детектив полностью убран из игры. Ну, защиту детектива могу сказать, что его заменили просто на полицейских, что, наверное, правильное решение. Ну и давайте вернемся немного к более ранним частям при 2 именно Кальфе. 1.5 и Hello Guest, а именно вырезали анимацию с нашим ворону, когда детектив к нему шел. В целом, такая прикольная анимация была, но ее, к сожалению, не стали использовать, видимо, из-за проблем с этой самой анимацией. Ну и последняя это часть дома, которая не была использована ни в прессе 2, ни в предсет гости. Новый дом, который не был использован. Ну и, пожалуй, на этом как бы все. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. С вами был так также я волю. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. Всем пока.